друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено тому как не попасть на деньги при покупке автомобиля и как бы это я не знаю там странно не звучало мы покажем вам сегодня где где смотреть автомобили в приморском крае почему потому что многие не знают что есть сайт drone.ru многие начинают скидывать объявления с авито с автору ну автору там ладно бог еще с ним да но с авито в основном по крайней мере у нас приморье это идет развод то есть э, выкидываются туда объявления с дешевыми автомобилями э, которых в принципе не существует вот ну, и каким то образом в подробности мы в эти не вдавались людей разводят на деньги вот мы сегодня посмотрим разберем ситуацию с автомобилями которые под заказ и которые в пути потому что реально очень много звонков практически каждый день спрашивают спрашивают что такое почему цена там на 100 там порой и, и на 200 тысяч дешевле Вот. Откроем, посмотрим, будем звонить, попытаемся с ними поговорить Ну и наконец-то мы узнаем, что это такое а, Правда или неправда Вот И не забывайте подписываться на наш канал Всем спасибо, кто смотрит а, Делайте репосты, пишите комментарии Помогайте нам, чтобы все увидели, что есть такие замечательные автомобили, как правый руль Вот, Поэтому давайте, друзья, подписывайтесь Ну а мы поехали! Итак, друзья давайте начнем значит заходим на сайт drum.ru кстати сейчас мы рассмотрим один их один из самых популярных автомобилей которые вот ну, мы же сталкиваемся с подборами автомобилей именно вот на наш взгляд вот давайте ставьте на паузу пишите в комментариях что это за автомобиль небольшой перерывчик вот я думаю все догадались то что это honda fit honda fit именно в гибридном исполнении почему fit да потому что во-первых, это свежий кузов, это внешний вид, это комфортабельность, это небольшой расход, небольшой расход топлива, это удобство, это хэтчбэк. Ну, это Но реально, это реально удобный автомобиль. Итак, значит, как я и говорил, да, у нас все пользуются сайтом drom.ru. Авито автору у нас не актуальны еще раз повторяюсь для многих это может показаться бредом да ну как так дром там знают все ребят поверьте не все так же как и не все знают что есть автомобили электрические так называемые приусы лифы которые ездят которые не используют бензин допустим nissan лифт да он заряжается от розетки есть гибрид приус который наполовину там и от батарейки и от бензинового двигателя и много-много чего еще и так значит зашли на сайт дром ну, в нашем случае мы выбираем, естественно, Приморье, да, Приморский край, потому что мы живем с вами в Приморье. Основная часть автомобиля, конечно же, продается у нас в Владивостоке. Ну, давайте ставим город Владивосток. Видите, здесь можно поставить плюс 100, плюс 200, плюс 500 километров. Можно выбрать вообще другой город. Здесь очень много э, фильтров, да. В нашем случае это мы ищем, ищем Honda Fit, то есть э, выбираем себе ищем honda модель естественно это fit цена ну ценник мы с вами указывать не будем год поставим от 2014 кстати много вопросов что такое проходные года что такое непроходные года друзья проходные года это автомобили возраст которых от 3 до 5 лет то есть они везутся там по минимальной растаможки кпп можно выбрать автомат любая механика ну мы это тоже ставить не будем также можно выбрать выбрать бензин дизель электрогибрид ну давайте чтобы у нас а, не было там хлама всякого поставим поставим гибрид а, объем мы не будем ставить гибриды они все идут полторашки привод мы тоже с вами ставить не будем обязательно поставим а, галочку не продано что касается галочки фото ну, некоторые продавцы могут не выставлять фотографии поэтому фото мы убирать не будем объявление от собственника нам тоже не нужно кузов ставить не будем цвет ставить не будем ну видите дату что как бы параметров параметров довольно таки много отчет э, гибдд сертификация ну это все нам нафиг не надо ключевые слова тоже писать не будем мощность двигателя писать не будем Единственное еще поставим галочку э, без пробега и так цены конечно подросли на автомобиле Значит, что мы видим? По Владивостоку по Владивостоку у нас э, целых 4 страницы автомобилей Давайте сейчас прикинем, да, прикинем сколько они э, стоят здесь. Допустим, вот Элька. Да, э, по комплектации Элька это одна из лучших комплектаций. Значит, э, если пометочки небольшие буду делать, э, значит 2015 год. Элька, пробег здесь не указан. Сейчас мы посмотрим на дометре пробег. Пробег 49 тысяч, да? 49 тысяч километров пробег. Вот, но пробег, естественно, нужно нужно проверять. Стоимость автомобиля 725 тысяч рублей. А, аукционный лист здесь не выложен. Нет его. Сейчас несколько автомобилей посмотрим. Итак, значит, 15-й год Элька 725 тысяч рублей. А, вот смотрите гибрид 16 год 16 год 4 воды состояние хорошее а, аукционная статистика не путайте с рестайловой модели у меня рестайл с улучшенной трансмиссией, 16 шестнадцатый год итак балла, а, так три с половиной балла так три с половиной балла 112 тысяч пробег ну судя по аукционному листу автомобиль целый. но ну, опять же конечно нужно нужно проверять а, итак так так это у нас по комплектации это у нас простенькая комплектация. Давайте мы тоже его возьмем, как бы на заметочку. 2016 год. А, так. Пробег еще раз. 120 сколько тут? 112 тысяч. 112 тысяч. Стоимость автомобиля 685 тысяч рублей. Это автомобиль 4ВД. Ну вот, еще какой-нибудь примерчик возьмем. Вот вы потом поймете для чего мы все это делаем что у нас еще есть шестнадцатый год полтора литра 4 воды 645 тысяч шестьдесят тысяч пробег цены прям прям подарок цена сразу подальше так шестнадцатый год вот шестнадцатый год да вот это вот уже как наверное ближе к теме в плане аукцион статистика зеленый угол десятая стенка в плане соотношения цена качество там 72 тысячи пробег 735 тысяч. Давайте посмотрим аукционный лист. Выложен у нас такой какой-то наполовину. Да, присутствуют какие-то котки, но такого, знаете, глобала там покрасок я никаких здесь не вижу. А2, а2, а2. А... Так, а что у нас с пробегом, да? С пробегом у нас что-то непонятно здесь происходит. Вот так, наверное. Как бы нам учили перевернуть пробег 72 тысячи, да? Так, ну давайте еще один возьмем так 2016 год сейчас ребят посмотрим по комплектации какой он что он себя представляет ну комплектация простая не мультируля ничего там нет да комплектация простая Итак, так шестнадцатый год шестнадцатый год пробег 72 тысячи семьсот тридцать тысяч рублей четыре 4 ВД. У нас идет автомобиль. Итак, и так, и так. собственно, ну вот еще. 15-й год. 15 год. Это простая комплектация. Давайте какую хорошую найдем сейчас еще. Вот смотрите, Эска Эска это идет максимальная комплектация. Так, только со склада полный заряд авто. На фото все и так видно. Есть вопрос, задавайте, в наличии другие автомобили? Другие автомобили, это понятно. Что видно? Там аукционного листа-то нету. Ну, мугин у тебя, обвес. Два ключа, стоечка, там подвесочка какая-то другая стоит. Фотографии с Японии вижу. Да, конечно, шикарно смотрится автомобиль. Проверено дром, коврики модные. Ну, конечно, круто, конечно. Полный мультируль идет. 77 тысяч пробег. Сколько он стоит? 865 тысяч рублей. Ну, конечно, круто. Круто. 865 тысяч. Так, давайте что-нибудь, что-нибудь сейчас глянем еще, наверное. голубенький кстати вот э, многие мы говорит, там голубой цвет не хотим знаете шикарно смотрится то есть на фотографиях как-то вот оно одно а по факту совсем другое прям реально шикарно смотрится голубой цвет <coughs> а что это у нас элька комплектация комплектация э, только круиз мультируля нет номер кузова есть пожалуйста можете статистику смотреть так, итак, значит, тоже шестнадцатый год, эль комплектация пробег 80 тысяч, цена 735. Это передний привод. Передний привод. Вот, ну, посмотрели мы с вами четыре автомобиля, которые в наличии у нас, не под заказ, находятся они, скорее всего, на авторынке, да, так, это у нас ближайшая города, а, смотреть мы это не будем. Ну давайте перейдем, перейдем к самому интересному, да? Вот, допустим, первый автомобиль. А, первый автомобиль у нас 15 год, полтора литра, 4 ВД, комплектация простая, 462 тысячи рублей. Ну, где вы видели такие цены? Пробег указан, да, 168 тысяч. Ну, может быть 168 тысяч. Но откуда цена 462 тысячи рублей? Смотрим, что написано. Автомобиль по заказу из Японии. Сроки поставки 15-25 дней. Цена со всеми таможенными платежами. Под ключ для жителей ДВФО. Ну, понятно. Возможно, поставка авто в кредит. Также рекомендуем посмотреть, посмотреть наш сайт. 462 тысячи рублей. Цена подарок. Итак, дальше у нас идет... Дальше у нас идет FIT 2017 год, 4 ВД за 550 тысяч рублей. Ну, опять же, шикарная цена, светодиодные фары, датчик света, боковые зеркала в цвет кузова. Ну, чего здесь только, чего здесь только нет. Адрес офиса Мордовцева 3. Цена в пути указана, конечная цена в городе, в городе Владивосток. 19-й год 4 воды, 597 тысяч рублей 4 двигатель клиренс 150 мм 110 лошадиных сил 110 лошадиных сил заманчивые предложения ой какие заманчивые предложения вот, 16 год, серый цвет, полторашка, ищешь ФИТ, звони, любых он ФИТ аукционов, также вся легковая техника с нашей помощью. Выбирайте честные автомобили с аукционов, это не кодмишки. Мы занимаемся привозом автомобилей, спецтехники, с Японии. работаем уже, уже 8 лет. Офисы Владивосток, находка, отправляем, отправляем по России. Так, ну что, давайте сейчас... Сейчас наберем одну из этих компаний. Так, ну давайте, наверное, вот попытаемся по вот этому, да, позвонить? Черненький, девятнадцатый год, 4 воды, полторашка, 50, 597 тысяч рублей. Так, 343, 28, 30. <клёх> Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот автомобиль у вас продается под заказ. Ну, в пути указан. Fit 19 год, 597 тысяч рублей. Угу. Что это за автомобиль? Да. Где оперение увидели? Где, на дроме? На дроме. Сейчас, секунду, я открою базу. Угу. Как могу по обратиться? Александр? черного цвета 597 тысяч. Да? Да, что хотели узнать? Как его купить можно? А, его купить, ну, то есть это под горку когда он придет, придет на антирующий 12-13 апреля, а, на него очередь 5 человек, то есть приходите, смотрите, а, ну, кому, скажем так, первым понравится, тот забирает. А что И с машиной что происходит? происходит? Что еще раз? Ну, пробег, состояние автомобиля, аукционный лист. Автомобиль без аукционного листа, он купил со стоянки в Японии. Состоянки, стоянки, аукционе, да? То никогда не заходил. А пробег какой у него? Пробег семь тысяч него. Сколько? Семь тысяч. Семь тысяч. Но он целый, нет, да. по кузову? А, визуально, то есть, есть ну, у меня есть информация, что был бит по передней части, а, были залены подушки безопасности, и, значит, были с декором, на нас есть вкладка, вы восстановлете там же в Японии, скорее всего, пакистанцами, агрустальным методом. А кто такая цена везет с целью при продаже? Так я тоже на продажу беру, мне как бы не особо там принципиально-то. Там. То есть э, получается, что его забронировать никак нельзя, договор с вами заключить нельзя. По факту приходите, смотрите. Да, да, да, да, верно. Хорошо. А вы мне номер кузова можете дать на автомобиль? <звы> Алло. Номер кузова на автомобиль можете дать? Нет, сейчас в данный момент нет. Я перезвоню вам? Угу, хорошо. Когда вам перезвонить? Да, в течение получаса. В течение получаса. Так, а когда вы говорите, он приходит? 12-13 числа. А, 12-13 числа. 12-13 угу. числа. Все, хорошо, через получаса вам перезвоню. Спасибо. Все, добро. Угу. Так, ну вот, видели, да? Человек продает автомобиль. человек Не видели, а слышали, продает автомобиль. Номера кузова нет. Очередь из пяти человек. Машины на аукционе не была. Пробег семь тысяч. Подушки взорваны, восстановлен пакистанцами. И так далее. Так, ну давайте, чтобы его не потерять. Чтобы его не потерять, я его сейчас номер телефончика запишу. Через полчаса. Через полчаса я ему буду... Звонить. Вот. Э, немножко сразу не сообразил, да, то есть... Нужна была э, еще немного другая информация. Так, я ему звонил э, в 9.40, да, надо где-то в 10 в 10.10 .10 ему нужно будет позвонить. Э, сейчас хочу позвонить э, в другую компанию, да, ну и поговорить с ними по ценам, сколько стоит привезти автомобиль, какие у них будут расходы по Японии, там, по всему, по всему, по всему. Итак друзья то есть они сами перезвонили не успела взять трубочку сейчас наберу их спросим. Оставьте сообщение после вот. кругового секрета. Все приветствует автоответчик. Ну подождем. Давайте подождем немного. Так, и вот сразу меня перенабирают. Алло. Алло, алло, по звонили вы. Да-да-да. Записывать номер кузов. Пишу. GP6. А, GP6, так. 120. 120. 40. 58. 58 Все, спасибо большое. А с какой целью вам? Что с какой целью? Номер кузова? Да. ну Посмотреть пробег, там, посмотреть состояние, в каком он был. Но он на аукционы не заходил. Это не аукционы автомобиль, куплены в стоянки. Ну, я понял. Если не найду на аукционе, значит не найду, угу. что поделать. Ну, ладно. Просто он в состоянии, и он сейчас находится в Японии, поэтому все равно даже фотоописи его не найти в любом случае. Так он за три дня придет в Россию, уже сказали, 11-12, или как? Он грузится, там уже не грузится? Да, но фотоописи еще не приходило. Так, ну все, я понял. Спасибо, спасибо. Все, ладно, добра. Угу. Так, ну что, номер кузова, номер кузова у нас есть. Попытаемся сейчас мы поискать его по статистике данный автомобиль. Давайте сейчас еще одного наберем получается 17 год за 595 тысяч рублей 595 тысяч рублей ну и по поспрашиваем по расходам то есть узнаем насчет вот этого автомобиля и и если заказывать у них автомобиль так тишина Пошел. Гудок. Алло, алло. Алло, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот у вас на дроме висит объявление Fit 17 год 595 тысяч 4 ВД гибрид. Ага, а так. А, как его приобрести? Так, ну да видите, объявление под заказ. Стати статистические данные по цвету привозились в машину. Это рекламного характера идет объявление. Рекламного характера, хорошо. Тогда можно мне проконсультироваться у вас? Ну, фитам, фит мне нужен на продажу, вот такого плана. На продажу? Вы с аукционником хотите продавать или аукционник сами сделаете? Ну, конечно, хотелось бы с аукционником продавать. То есть нужен честный автомобиль. Честный автомобиль? Ну, да. чтобы подешевле взять на перепродажу, при этом заработать, тогда надо либо комплектацию попроще и пробег поменьше, чтобы повыгоднее машину купить. Ну, смотрите, вот, допустим, на примере вот этого объявления. семнадцатый год, да? 67 тысяч. Что у него с кузовщиной? Ну, это в основном машины покупались постоянно топливные, битые машины. Сейчас э, не возле компьютера нахожусь, не могу точно сказать. Ну, вкратце, вы мне можете проконсультировать? Нет, хочу фит с пробегом до 100 тысяч целого, ни топляка, ни битого. А, давайте я буду возле компьютера, гляну по статистике, какого варианта можно вам подобрать относительно недорогого. Потому что гибриды в они подороже, конечно, идут. А вы компания или вы частная Компания, лица? Компания, компания, автотрейдинг у нас, конечно. Компания. То есть у вас договор, все все заключаем, да, с вами? Да, только на основании договора мы можем начинать работать, никак не раньше. Но сначала я вас проинформирую. Информацию по поскидываю, посмотрите, если заинтересует. Не вопросик, заключим договоры, будем вам покупать машину на перепродажу. Угу. Хорошо, я после обеда вам перезвоню, спасибо. А у вас есть WhatsApp на этом номере телефона? Да, конечно. Вот на него я информацию после обеда. Хорошо, спасибо. Ага, до так, ну, смотрите, здесь ситуация такая, то есть человек, он, в принципе, он сказал правду, да, то есть мы, это как вот это объявление носит рекламный характер. Вот, ну, короче говоря, специально, но хоть правду сказал. По табликам тоже. Тут. Ну, как бы сказать-то, ничего такого плохого не могу. Вот так и нафига это дело. Хотя, что нафига, еще раз повторяюсь. Объявление носит рекламный, рекламный характер. Ладно, давайте, что мы сейчас с вами, как поступим. А, в принципе, я думаю, с этими объявлениями все понятно. По большей части это, конечно, развод, где реклама и так далее и тому подобное. А, сейчас наберем какую-нибудь аукционную компанию и а, поинтересуемся у них, сколько же будет стоить привести такого такого фита как мы сейчас с вами поступим давайте мы сейчас в интернете наберем наберем аукционную компанию да кто занимается привозом автомобилей так я даже не знаю что написать то авто аукционы Япония, япония ну, вот в первую попавшуюся зайдем зайдем и сразу будем звонить так что у нас тут есть сайт звонок по россии бесплатные так как купить авто в японии нужно оставить заявку на сайте либо связаться с нами оформление заключаем договор вносите гарантийный депозит поиск подбор покупка доставка в рф а, тарифы так что такое вот тарифы тарифы тарифы тарифы по доставке автовозами japan star компания ну автовозы у нас на данный момент не интересует договор так паспортные данные а это вот уже нам предлагают это уже нам предлагают сделать договор да? youtube youtube у них канал есть так мы может потом зайдем посмотрим так отзывы отзывы есть ну вот знаете если честно я в такие отзывы не верю хотя хотя может быть может быть конечно так а, сориентироваться сразу не могу по сайту у них а, вот я так понимаю вот это что-то типа у них статистики да давайте посмотрим так honda honda honda fit нам нужен honda fit а, год а, ну давайте поставим там с 14 -го года в skype по 20 год стоит рассчитать стоимость, да, под полную пошлину а, так ну, кузова мы ставить не будем возьмем балла 4 4, пробег возьмем до 150 тысяч найти лоты, есть у нас какие-нибудь лоты, ну, да, какие-то лоты повылезали а, и так а, GP5 голубой цвет, полторашка пробег 105 тысяч обойдется вам внимание 721 тысяча. Давайте посмотрим. Ну да, он Элька. Элька кузов целый. Пробег 105 тысяч. 4 балла. 721 тысяча. Хорошо. GP5 кузов. GP5 кузов. 4 балла. 4 балла вот понять не могу получается он и в йенах продан дороже здесь он вылазит дороже хотя комплектация у него проще и пробег у него больше хорошо давайте давайте так так так так что у нас было с вами на дроме из реальных объявлений Рель комплектация Пробег 49 тысяч. 15-й год. Давайте пробег поставим с вами поменьше. Пробег поставим тысяч до 80. 54 тысячи пробег. 15-й год. 741 тысяча рублей. Я так понимаю, это, конечно, цена в городе Владивосток. Кузовщина целая. Вот там А3 какая-то есть. 4 балла Три балла, комплектажка тоже хорошая. 720, 756, 765, 763, 827. Ух ты, это что такое за 827 тысяч? Пробег 73 тысяча. если будет, если нажать заказать такой же, ну понятно, система э, обратной связи, обратной связи, ну вот видите, меньше 600 тысяч ну вообще я не вижу ну, вот допустим 17 год пробег 77 тысяч 654 он видите он 1.3 и он 1.3 и 3 передний привод тоже кузов целый 547 тысяч 72 а какой 547 547 тысяч это конструктор куда я смотрю так это все конструктора. Ладно, давайте будем звонить им. Будем звонить. Узнаем все, что для этого требуется, чтобы а, заказать автомобиль из Японии. А, так, будем на длинный номер звонить. Восемь восемьсот пять пять пять компания Crap and Stav. Мы занимаемся поставкой любой техники Саукционов и Комна с таможенным оформлением и транспортной логистикой торсе. Пожалуйста, подождите ответа. Вам ответит первый, освободившийся. Ждем ответа. Благодарим за ваш звонок. Пока посмотрите, вот цены все-таки. Хорошо, а если взять а, один балл автомобиль? Это топля какой-нибудь. Вот один балл. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как через вас автомобиль заказать? Вот пока просто консультируемся, как это вообще выглядит, какие расходы, договор, как куда что оплачивать. Да, я понял, да выглядит все достаточно просто. Для начала определяемся с машиной и бюджет. То есть смотрим, насколько это вообще реально отберем варианты примерные, на что можно интересоваться, чтобы вы понимали, какие машины там какие деньги продаются. И если все оставим всех, то заключаем договор. Заключили договор, после чего выносите депозит. депозит. Если у нас бюджет до миллиона рублей, 40 тысяч, и если свыше миллиона, десять процентов от этого бюджета. И начинаем машину торговать как только что-то появляется на аукционе подходящее. Uh -huh. вот, то есть, если такая то популярная машина, то там практически каждый день. Варианты отправляю вам, смотрите, с вами согласовываем, и если все устраивает, то делаем ставку. И так до тех пор, пока ставка машины сыграет. Машину в Японии выкупили, но после этого оплачивали расходы по Японии. Их оплачивали через банк, напрямую в Японию, в иенах Там ничего сложного, все расскажу все просто. А угу. Потеряем расходы и ждем, пока машина не придет. Если это полная пошлина, ни конструктор, не распил. А В среднем с момента покупки месяц, и машина уже растаможена в Владивостоке. После чего брокеры выставляют счет, оплачиваете пошлину, и машину забирается. Либо мы ее отправляем куда нужно быть по России. Так, ну, вкратце, вкратце, я понял вас. Подскажите, ну мы же с вами сумму обговариваем да, в договоре, указываем сумму конечную по автомобилю. Очень плохо слышу вас. Алло, сейчас слышно? Да, да сейчас. Я слышу. говорю, мы же с вами сумму обговариваем в договоре конечную стоимость автомобиля. Да, конечно, бюджет и договоры указывается. А по бюджету можем также ставки с вами варьировать, то есть машин много, ну опять же, если это популярная машина, ну любая даже, есть разные варианты, есть биты, есть целые, есть там в, в, таком, в среднем состоянии, есть прям в идеальном. По каждой машине можем ставку в дальнейшем индивидуально обсуждать. То есть какая-то машина вам понравилась очень сильно, вы на нее готовы дать еще больше, чем вы там изначально договаривались. Ну ставим больше. Какая-то наоборот нравится меньше, какой-то может быть дефект есть. Я смысл чуть -чуть понял, ремонт, смысл да. понял. Поставили поменьше, да. Смотрите, вот ФИТ интересует э, гибрид с пробегом тысяч до ста. Ну, в какой-нибудь комплектации, там чтобы Элька была. <звы> э, да, Элька. Примерно вот. Ну, как бы я на сайт у вас зашел, посмотрел вот эту аукционную статистику. Э, сориентироваться на вот это, да, нужно? На, на, на вот эту цену? Сколько пишите, скажите. Может немножко... Конечно. Да, я просто сориенти... так-то быстро не могу сориентироваться. Так. Да. Еще понятно. Ну, а там цены писал он Нет, да он-то пишет. Не я же не ж могу понять, где какая комплектация. Это ж нужно зайти, посмотреть. Ну, вот, допустим, а, э, нет, черный пробег... Э, 54 тысячи, 15-й год, 740 тысяч пишет. Ну, плюс-минус. Там по 15-му году единственное нужно смотреть они могут быть очень много из 15-го года уже непроходных То есть он... там же по месяцам идут, проходные непроходные машины да, да, да. если допустим мы сейчас машину покупаем 15 -го года но начало года выпуска там пошлина другая уже будет и они как бы подешевле продаются чем проходные поэтому может быть чуть ниже цена там ну чем она по факту будет за подобную машину давайте я вам сейчас лучше примеры по элькам посмотрю и на WhatsApp отправлю Полный бюджет от минимума там за что можно будет взять, и до максимум уже, сколько сами дорогие уходят. Все хорошо. Хорошо. хорошо. Будем. На ждать. этом номере, да, у вас? Да, да, да, на этом номере есть WhatsApp. Алло. Хорошо, сейчас посмотрю я, Все, спасибо, хорошо. Не за что до свидания. Угу. Так, ну вот опять обещали отправить на WhatsApp. На WhatsApp. Ну, как бы, ребят, не вижу ничего такого криминального, да, то что. Мы там делаем, вызваниваем, спрашиваем, все для вас, стараемся Вот давайте дождемся ответов э, на, WhatsApp, на WhatsApp Ну и посмотрим Ну Как бы долго ждать не будем, потому что я уже не знаю, сколько мы записываем видео э, Там час-полтора его смотреть никто не будет Если там не влезет в это видео, да, то э, сделаем, сделаем потом другое Дополним его Друзья, ну из дома уже ушел Не знаю, как будет это выглядеть на камеру В общем, мне пришел запрос э, Того автомобиля, который Изначально у нас с вами был черного цвета Черного цвета Помните, да, когда ну, С кем, я не знаю, там с менеджером, наверное, разговаривал Вот не знаю, как вам видно Или так, или вот так а, Когда я спросил у него номер кузова Номер кузова спросил Он там запнулся, молчание у него какое-то было Итак, смотрите, значит, получили мы с вами номер кузова что мы видим? Тот автомобиль был черного цвета, автомобиль был 19 -го года выпуска. В данный момент автомобиль 16-го года выпуска. На том автомобиле мне сказали пробег 7000, но хотя это уже в принципе не важно, да? Потому что нас тупо просто наем, как говорится. Короче говоря, накололи, обманули, слили, дали совершенно другой номер кузова. Ну, все равно, давайте посмотрим. По тому номеру кузова, который дали, в статистике автомобиля автомобиль не нашли. Нашли его по другим базам, как видите, да, подушки взорваны а, получил хорошо как бы по правой стороне правая сторона ну вся, то такие автомобили подушка вон взорвана, а, пассажира взорвано, стекло лобовое разбито комплектация не та по морде нужно смотреть уже вживую, вот казалось бы, смотрите вот по морде получил совсем чуть-чуть, да а подушки уже взорвались потому что фит такой такой вот автомобиль, не то что фит, да, Honda, ну правая бочина вся вот Вся такая пошерпана и арка, и порог, и двери под замену. И надо стойки еще смотреть, что за дверьми скрывается. Вот панель кузова за передним правым крылом тоже надо смотреть. А, что там происходит. По подвесочке тоже надо смотреть. Вот какие-то подтеки непонятные. Ну, это все догадки. Это, конечно, все по фотографиям. А, подвеска, балка, рычаг. Да, рычаг тоже задет. Ну, подвеска-то не есть, конечно, хорошо, когда когда задевается в общем отбойник в общем вот такой вот вот такой вот автомобиль это что у нас такое это подкрылки где нету я конечно могу ошибаться да но судя по всему вот открыта передняя правая дверь вот она идет стоечка Я ж стойку внутри подзамяла немного порог по левой стороне тоже замятый что-то еще интересного есть. Ну, понятно, подухи горят, пробег 70 тысяч. Вот, друзья, поэтому, поэтому как-то вот а, смотрите, чтобы вас не накололи, не обманули в таких ситуациях, в таких покупках. Ребята, ну, что мы можем с вами подытожить? Итак, начнем. Первый человек, первая, не знаю, компания, вроде компания, да, куда мы звонили по поводу фита черного, скинули совершенно не тот номер кузова совершенно на другой автомобиль, короче на енос обманули а, вторая компания дядька сразу сказал сходу, Но я только не понял компания не компания это была, ну вроде как компания, хотя он говорит я что-то там не в офисе, кто его знает, может он на карантине вот а, вторая значит компания сразу сходу говорят то что это у нас рекламное объявление якобы там может не якобы не знаю проданные автомобили ну короче говоря для рекламной кампании вот типа за такую стоимость я уже не помню сколько он стоил, за такую стоимость хорошего автомобиля не будет будет какой-то пляк там битье подушки взорванные и еще что-нибудь а третья компания но это уже мы набирали в интернете Japan Star, да, она, по-моему, называется. В принципе, ну, если вкратце, да, конечно, информации мало было получено, потому что можно там полчаса с ними разговаривать, можно вопросы заранее приготовить, да, вот, но, в принципе, вкратце все ясно и понятно. Хочешь заказать автомобиль, если он стоит до миллиона рублей, предоплата 40 тысяч рублей, мы начинаем работать. Окончательная стоимость в договоре, я так понял, вроде как будет прописана, но, опять же, допустим, хотели машину себе за 800 тысяч, вот что-то где-то там, с косячками какими-то можем поменьше купить а если вдруг попадется прям супер супер идеал то можем у денег в принципе с вами добавить вот но это тоже ясно и понятно а, обещали скинуть подборочку подборочку скинули вот а стоимость от 710 до по моему 930 тысяч за хорошая машина но ну, я ему сказал по моему с пробегом до 100 тысяч до да, комплектация Эльк. Ну за 710 не знаю вряд ли конечно будет комплектация эль с пробегом до 100 тысяч чтобы кузов был целый вот так что примерно вот вот такая вот ситуация всем спасибо кто смотрит наши видео до конца спасибо новым старым подписчикам не забывайте подписываться на наш канал всегда будете в курсе событий и также напишите в комментариях да как вам вот такой вот формат, формат вот, так, вот такого видео. Надеюсь, всем понравилось. На сегодня все, всем пока. И вот еще такой, вставочка такая небольшая. Понаставили у нас а, в городе, камер понавешивали. Вот эти указатели поставили, стопы. Вон там стоит камера. Ну, короче говоря, за переезжать переезжать нельзя. Все, всем пока.